я вас вы в Донецке я вас выведу подойдет Донецк? да ну до да вы доедете не нам до ближнего, до ближнего надо, до ближнего, надо. Вот, вот, ближнего Но до ближнего вы сейчас так не проедете вы доедем до Бугаса ага. а уже потом решите в ближнем небезопасно вы понимаете для чего вам ближнего надо ближнего. Ну, у нас таблетки хотят, там, таблетки, там лежат там все. Живут. нам ну, надо ближний по -любому. вы в ближний сейчас Давай. не проедете как у меня там таблетки, малой сейчас может... вы ну, его привезете в Донецк в больницу. Вам дадут там таблетки. Ну, в ближнем небезопасно, вы понимаете? Там не надо сидеть с детьми. Ну, не, ну, не, ну не и вы. Мы туда не проедем на этой машине. Я там там вот, такая, вот такое вот поле перепахано. Она надо просто останется, ваша машина, и все. Лекарства у вас там будут, деньги вам, поверьте мне, для вас в жизни детей сейчас должны быть важнее, чем деньги. Бугаз да, потом наконец. Самое <свят> Так, ну вот вы, вы женщина, меня слышите? Видите, какая тут? Вот видите, вот там, там сейчас разбита дорога настолько, что там просто машина, вот наши большие джипы остаются. Вы хотите детьми сейчас рисковать ради денег и лекарств? Лекарства у вас вам дадут в Донецке. Ну, подумайте. Ну, вас там определяют. Ближнее можно будет проехать? Проедете. Это будет в ближайшее время. Вот, детей закройте билеты. Вы владеете обстановкой сейчас? А мы да. Мы зла вам желаем, как думаете? Я хочу, что вас в Донецку украсть или что? Ну, а ну, вам, вам жизни детей важны? Важны. Вот закройте их бронежилетом, пожалуйста. Что, до Бугаса сейчас, Мы на, до Бугаса выйдем, там определим. В Бугасе безопасно. Там люди, там уже безопасно. Куда они справляются. Вы движете? вы были А, вы знаете, что не В Ближнем все в порядке. Я ездил туда через два дня, я ездил кто, кто за них отвечает? Сказали, он за желтым микроавтобусом станет. Ну все, да. давайте. Детей, покормите бананами там или что. Все, счастливо.